Всем привет! Приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу о одной особенности, которую я заметил при переходе с 13-го солида на 15-й. Особенность касается листового металла, а в частности его толщины и занесением этого размера в суммарную информацию. Покажу, как это происходит в солиде 13-й версии. Сверху, на плоскости сверху создаем новый эскиз. Расставляем размеры. После чего переходим во вкладку «Листовой металл» и применяем базовую кромку выступ. Выдавливаем на нужное нам значение, например 1,2 мм. Применяем материал. И теперь нам необходимо занести габариты нашей заготовки в суммарную информацию. Допустим, А у нас будет длина. Б у нас будет ширина. Теперь необходимо занести материал. Также здесь у нас есть размер материала. То есть мы здесь можем написать, допустим, листовая сталь. 1,2 мм. Все замечательно, все получилось. Теперь, если мы изменим это значение, например, на 5 мм, у нас изменится, естественно, сама модель и изменится значение суммарной информации. Это значение будет потом добавлено в спецификацию, когда вы будете формировать чертежи. И при изменении соответственно, этих размеров а размеры спецификации в суммарной информации поменяются. Ну, вот, пожалуйста, они поменялись. То есть это очень удобная функция, если большое количество деталей, да если небольшое, тоже очень удобно. Не надо помнить размеры, толщину, материала каждой детали, все должно быть записано в суммарной информации. Теперь в 2015-м солиде, как это выглядит. Проделаем абсолютно те же действия. Здесь ставим 150 мм, здесь 90. Применяем базовую кромку выступ ну, на те же 1,2 мм. Щелкаем. Добавляем размеры в суммарную информацию. А вот теперь с толщиной здесь засада. Размер толщины материала на детали не проставлен. Где же его найти? Заходим в уравнение. И в глобальных переменных здесь стоит толщина 1,2 мм с ссылкой на вот эту базовую кромку. Вот здесь вот можно найти эту толщину. Она также ссылается на базовую кромку. Можем скопировать. Теперь вставить наше поле также записать листовой металл и миллиметров листовой, без ошибок вот, у нас появилось вычисленное значение 1 2 миллиметра щелкаем Макей. казалось бы в нашем мучения кончились, нашли эту злополученную толщину но если вам необходимо изменить толщину материала, из которого будет состоять эта деталь, изменить параметры по умолчанию, ну, например, на 3 мм. В суммарной информации, к сожалению, ничего не поменялось. Оказывается, при изменении первоначального значения на какое-то иное, здесь появляется в уравнениях появляется новая ссылка на новые размеры. D7 собака листовой металла 3. И вот она 3 мм. Если мы поменяем еще раз. примерно на 8 мм. То у нас поменяется на 8 мм. При изменении э, размера толщины по умолчанию у нас появляется наконец-таки вот он размер толщины. И уже его мы можем занести э, в нашу суммарную информацию. Без особых опасений. Okay. Уже теперь при изменении этого размера у нас поменяется размер суммарной информации. Вот такую небольшую подляночку сделали разработчики 2015 версии. Всем, кто досмотрел до этого момента, большое спасибо. Ждите новых роликов. До новых встреч.